Салют, друзья Так, сегодня я хочу поговорить О том, что Ни одну болезнь Нельзя вылечить Без восстановления Эндокринной системы Видите, тут две железы Внутри, в голове Значит, вот эти все железы Внутренней секреции Они все связаны И они Тогда работают слаженно Когда кровь нормальная Химизма Жидкая достаточно Когда сосудистые капилляры Тончащие капилляры 7-8 микронов, Работают нормально Когда имеется душевный покой То есть эндокринная система Связана с эмоциональной С психикой связана И когда стрессы когда негативная какая-то эмоция, то поражается вся эндокринная система. Выделяется плохие гормон, альдостерон, адреналин, норадреналин. Это очень плохо, это потому что сжимает сосуды вашей мышцы и лишает все эти органы питательными веществами, включая кислород и йод микро-макроэлемент повторяю от этой эндокринной эмоциональной системы зависит ваша психика зависит ваше настроение зависит ваше здоровье и все нервная система и все системы, органы ткани, клетки должны быть насыщенными вот этими питательными веществами, особенно йода, которого за последние сто лет не хватает. Единственная нация, у которой нормальный процент содержания йода и микро макроэлементов элементов, это японцы. Вы можете прослушать на ютюбе, что у нас занижена в 300 раз доза йода вот. Но каким образом можно восстановить здоровье, если все начинает corruption Видите, из сосуда забивается, не хватает йода, печень не включается Не хватает йода, почки забиваются, они не работают правильно, не включается в работу желудочно-кишечный тракт Потому что желчь не выкидывается Как правильно в тонкий кишечник Застой Желчного пузыря Застой поджелудочной. Значит практически При пониженной щитовидной Всегда она сначала занижена Потом она может быть завышена И все десятки Диагнозов щитовидной железы Начинаются От недостатка и как обычно щитовидная и пара щитовидная железа, она связана это как бы парный. Значит и яичники, и матка, и трубы, все будет воспаляться и работать с перебоем. значит Я уже это говорил, хочу напомнить, что ни один врач, ни лекарь, ни травник не могут вылечить человека, если он не знает Каким образом восстанавливается эмоциональная эндокринная система? И не вылечитесь ни от одной болезни. Я за всю свою жизнь не видел ни одного больного, чтобы вылечился ортодоксальными методами. Вот видите, это пишет, значит, я подписан был 10 лет тому назад. Дэвид Бронстейн. Он профессор медицинского университета в Мичигане. Он обучает студентов. Говорит то же самое. Вот. У мужчин, как обычно, страдает простата, потому что щитовидная не работает. У женщин это сексуальные органы. И оргазм и половое удовлетворение все зависит и бесплодие все зависит от щитовидной щитовидной железы и кальциевый обмен водно-солевой обмен поэтому Дэвид Бранстейн вот он спас своего отца от ненужной операции сердечно-сосудистого происхождения вот, уже должны были делать операции и когда он вывел, значит, его тесты совершенно противоположные от ортодоксальных тестов. Он заявляет, что 95% моих пациентов имеют любые болезни щитовидной железы или же матки, зависят от деятельности щитовидной железы, и всегда она понижена. Но если не хватает йода и питать микро-макроэлементов, потому что земля-то прохимичена, и в дальнейшем я буду говорить о том, ну как можно восстановить все эти функции вот, так, чтобы человек восстановил свое здоровье раз и навсегда. Это возможно, но не ортодоксальными методами. Как я уже сказал, что есть эти клиники Баку, врачи там компетентные, знают, как лечить эти болезни. Они уже много работают, десятков лет, грамотные. Мы соединяем значит, мои техники, их медицинское оборудование, плюс еще их опыт. Вот, туда можно поехать. Хотите, в Грузию приезжайте Там тоже мои ученики будут работать там вот. У меня сейчас четыре ученика Естественно, меня не хватает, я перегружен У меня только два часа на консультации Поэтому мои ученики могут вам также помочь Они работают в основном в России вот. Хочется и на Украине сделать, и в Беларуси Казахстане, вот, и так далее ну в общем я хотел сказать еще каким образом еще можно сделать капитальный ремонт не уезжая в Баку то есть это тоже очень такое предпринимательство которое должно в корне изменить ваше сознание то что вы сейчас делаете это все бесполезно вот. И любые вопросы, любые советы, они абсолютно тоже бесцельные, Потому что это что-то может помочь ну, на 10%, на 15% Вам же надо выздоровление полное, так я понимаю И как практика показывает, человек может проконсультироваться у меня один раз Но за один раз кого-то можно вылечить? Конечно, нельзя вот, нужно 7-8 консультаций И то, нужно настроить себя Нужно понимать, зачем все это делать Это очень тяжелый труд Дома все это восстанавливать Но возможно То есть есть разные варианты Как восстановить здоровье Полностью, окончательно И забыть про свою болезнь И уже заниматься Любимым делом Который Бог вам дал Для того, чтобы процветать А не болеть и мучиться Удачи, друзья В следующий раз я буду говорить Интересные соображения Встреча с доктором э, Викторием Калвинским вот, Это литовский врач Который рожден в Америке И каким образом Он восстанавливал Здоровье людей Тоже делал капитальный ремонт Удачи и до скорой встречи!